феминистской революции комментарии, ну вообще по большей части Международном женском секретариате, но поскольку у нас, в общем-то, вот была обозначена тема первой феминистской революции и в пленарном докладе, и в сегодняшней секции, но мне кажется, у нас не совсем прозвучало, что имеется в виду под этим понятием. Вот вообще термин Первая феминистская революция он употребляется в основном в исторических работах тех авторов, которые пишут по истории суфражизма. И она связана с теми изменениями в социальной и политической сфере, которые происходили ну, в первую очередь в западноевропейских странах, выключая и Россию, правда, то есть, как бы вот, потому что мы тоже относимся к Европе в начале 20 века, перед Первой мировой войной и после нее. И в первую очередь это связано вот с тем, о чем говорила Ирина, то есть с получением женщинами избирательных прав, то есть с перераспределением власти в политической сфере, когда женщины были допущены тоже к власти, получившие право голоса. Вот. Ну и кроме всего прочего, с изменениями в экономической сфере в результате Первой мировой войны, когда женщины вошли в экономику в широком плане. Вот. И, но и в определенной степени из сексуальной революции, потому что считается, что первая сексуальная революция, она тоже произошла в начале 20 века, и это было связано и с изменениями в брачном законодательстве, и с изменениями в морали, с расширением прав женщин и так далее, и так далее. В том числе и с работами Александра Калантая, которые нас сегодня говорили. Но я об Александре Калантай буду э, тоже неоднократно упоминать во время своего доклада, по той простой причине, что она играла очень большую роль в Международном женском секретариате, э, который являлся подразделением э, третьего коммунистического интернационала, э, который, в свою очередь, был создан после Октябрьской революции, в определенной степени как инструмент осуществления, продвижения этой революции на мировой уровень. Да? вот но вообще для начала хочу сказать что история революции это вообще на самом деле мужская история вот и я очень четко это поняла когда стала заниматься историей международного женского секретариата и историей женского коммунистического движения в начале 20-х годов вот, в первые послереволюционные годы когда в общем, еще шла Российская революция, потому что мы уже установили, что Октябрьская революция, ну, точнее, вообще не Октябрьская, а Российская революция, как правильно вчера сказал Шубин, она началась в 17 году, но закончилась она в 22-м, да? вот, и все в это время были как раз очень серьезные надежды, что она перерастет в мировую революцию, вот, и, собственно, когда... Я так получилось решила озадачиться историей Коминтерна и роли женщин в коммунистическом движении вот в этом международном, потому что у нас был такой проект исследовательский международный. Я была уверена, что у меня не будет проблем с тем, чтобы найти материалы международного женского секретариата, потому что я совершенно точно знала, что был проект диджитализации всех документов Коминтерна в в 2004-2005 годах, вот, и что есть такой портал, который называется «Документы советской эпохи», на котором э, вывешены, оцифрованы ну, практически все документы комментарии. Но когда я собственно, обратилась к этому э, порталу, обнаружилось, что там действительно висит все, кроме архива Международного женского секретариата. А, вот, и э, как выяснилось, что в общем и целом он не вызывал никакого интереса у исследователей потому что когда я стала брать эти документы то выяснилось что их там 60-х 70-х годов никто не брал и даже если их и брали то это были ну, деятели например национальных коммунистических партий которым было интересно ну, почитать там какие-то дополнительные документы о деятельности болгарской коммунистической партии или, там немецкой и так далее вот таким образом получается действительно что вот в настоящее время мы имеем дело с тем, что целый пласт очень серьезной там страницы революционного международного движения ну, практически не исследован. Вот. Поэтому попытаемся посмотреть, хотя бы бегло, что там внутри, и можно ли считать, что действительно Коминтерн внес свой вклад вот в эту первую феминистскую революцию, и что из себя представлял коммунистический эмансипационный проект на международном уровне. Ну, если позволите, я сяду, мне просто так лучше видно. Но вообще, я уже сказала, что Коминтерн предполагался как такой инструмент продвижения мировой революции, потому что ну, действительно мировая революция ожидалась. Мы все прекрасно помним, что после того, как произошла революция в России, на следующий год произошли революции в ряде европейских стран – Венгрии, Австрии, Германии, да? Вот, и, в общем-то, развивалось революционное движение, был подъем большой рабочего движения в других странах, что действительно давало такую иллюзию большевикам и левым социалистам, потому что еще тогда не было коммунистических партий, о том, что революция скоро произойдет. Поэтому необходимо было, собственно, эту идею всячески продвигать идею мировой революции. Для этого нужна была мобилизация масс и в том числе мобилизация женщин. И э, в результате мы знаем, что в 2019 году в Москве состоялся учредительный конгресс третьего интернационала, а 20 ноября 2020 года было учреждено подразделение этого, э, э, этой организации, международный э, женский секретариат. Ну и вот, э, собственно, э, здесь приводится цитата из речи Калантай на первой конференции коммунисток о том, что, в общем-то, должен был делать секретариат. Чтобы угроза революции приобрела еще более действительный характер, необходимо присоединить к организующимся силам мужского пролетариата и вторую, запасную армию рабочего класса, женщин-работниц. Третий интернационал не может быть построен без живого участия женщин. Обращаю вас внимание на слово «запасная». Да? Запасную армию женщин-работниц. Но вот каковы были цели и задачи секретариата. Здесь мы видим фотографию... Со второй конференции коммунисток, она проходила параллельно с третьим конгрессом интернационала и с конгрессом женщин Востока, поэтому мы видим, что здесь достаточно много присутствует женщин, даже еще и в паранжах, да? вот. и выступает в Леначарский. <coughs> ну вот, что предполагалось, значит, распространить влияние коминтерна на широкие массы работниц приучить этих женщин к активности и самостоятельности и э, раскрепощать женщину, защищая ее интересы как э, матери. А, ну вот, э, здесь мы обращаемся к э, цитате Калантай, э, которая играла большую, очень большую роль в международном женском секретариате, организации международного коммунистического женского движения. А вот и ее статус об этом говорит, она была единственным представителем МЖС в исполкоме Коминтерна, то есть обладал достаточно большим влиянием на тот момент. А вот, и э, здесь мы видим ее э, представление о женской эмансипации. Я представляю себе, что в коммунистическом обществе, где труд будет обставлен гигиенически, коллектив, тем не менее, будет с особой заботливостью обставлять труд работниц, которые должны дать здоровое потомство человечеству. Женщин поставят в особые условия работы, и это не будет неравенством, а только целесообразным использованием сил в интересах коллектива. В этом смысле мы, коммунисты, аннулируя равенство полов, защищаем равноправками, мы рассматриваем эту разницу с точки зрения целесообразности. То есть, в принципе, делается упор на как бы еще репродуктивную роль женщин, на ее роль женщины-матери, и на создали условий для как бы, того, что она могла осуществлять эту функцию, совмещая при этом свои производственные функции. Но как бы, Калантай тоже была сторонницей защитного законодательства, так же как и коммунисты, потому что они, собственно, продвигали и в других европейских странах защитные законодательство для женщин-работников. Но вообще, поскольку комендер был создан в Москве, под эгидой партии большевиков на большевистские деньги. Вот. И вдобавок, он, в общем-то, ну, как бы Россия была единственной страной, в которой победила пролетарская революция, то понятно, что именно российский опыт, в том числе и по женской эмансипации, по мобилизации женщин на коммунистическое строительство, он воспринимался как, ну, как бы такой образец. Вот. И э, действительно, вот, неоднократно на первых, конгрессах, э, на первых конференциях коммунистов упоминается о том, что э, женщины сыграли очень большую роль в победе э, пролетарской революции, в закреплении власти э, советского государства. Потому что э, вот, э, как бы успехом большевиков было то, что они смогли привлечь на свою сторону женщин. Они очень много писали об отсталых женских массах. Но им, они смогли привлечь на свою сторону достаточно большое количество работниц и большое количество крестьян. И вот, собственно, здесь мы видим цифры, что 79 тысяч где-то женщин сражались добровольцами, либо в результате там, партийной мобилизации, потому что была большая мобилизация в армию, в Красной армии 55 были награждены Орденом Красного Знания. И вот на эту как бы, функцию женщин, на, на их роль в том числе, что женщина может сражаться на баррикадах, может сражаться, держа бы как винтовку, на это тоже обращали очень большое внимание вот, во время... Это был, была часть проекта вот, эмансипации, что женщина, в принципе, может все вот, в условиях, когда нужно, чтобы она тоже смогла отставить вот эти высокие идеалы революции. Вот. Ну и в силу этого как бы... Работа, которая должна была вестись в коммунистических партиях, она тоже подразумевала вот этот как бы, российский опыт. Точно так же, как в России шла мобилизация, в результате, мобилизация женщин в результате организации женотделов, вот, в партийных организациях, точно так же в национальных партиях предполагалось создавать женотделы, специальные органы, которые должны были привлекать женщин в партию. И повышать их сознательность для того, чтобы они могли стать как бы, активными коммунистками, помогая мужчинам. Но и кроме всего прочего, это проявлялось еще и вот роль России ведущая в международном женском секретариате, в международном коммунистическом женском движении, в том, что постоянно подчеркивалась эта ведущая роль. Вот, то есть такая была э, определенная тоже сестринство, идея, когда там значит, российские коммунистки, они вот такие выступают в роли старших сестер, более опытных, а все остальные, собственно, должны следовать их примеру. И можно привести э, дискуссию о языке, о рабочих языках на второй конференции коммунисток, э, когда э, ну, Клара Цеткина, она была генеральным секретарем Международного женского секретариата, она сразу предложила сделать рабочим языком русский язык. Вот. Но немецкие коммунистки, они, собственно, предложили сделать немецкий язык тоже рабочим языком, так же, как французский, потому что очень много делегатов знают эти языки и значительно меньше знают русский язык. Вот. На что их Клара Цеткина очень резко садила и заявила, что, в общем-то, это будет просто невежливо по, по, по отношению к российским коммунисткам, которые, собственно, и добились всего того, что плодами тех плодов, чем мы пользуемся сейчас, вот, и которые являются хозяевами этой конференции. Ну, это вот тоже определяло развитие комментарно, конечно, Международного женского секретаря и в целом, да. Ну вот, что показывали коммунисткам, приезжающим на первые женские конференции? Это очень хорошо видно вот в этом документе, который называется «Манифест к работницам всех стран, принятый на второй конференции коммунистов. «Товарищи и сестры, что видели мы в Советской России? Мы видели дома коммуны для рабочих, общественные столовые и коммунальные кухни, чисто прибранные ясли для малых детей, консультации молочной кухни для матерей. Мы видели, как рядом с ученым и техником смело трудоспособные работница управляет производством, состоясь членом как фотосапкома, член так и советом народного хозяйства. Мы видели радостно-солнечные детские дома с доверчиво улыбающимися жизнерадостными детьми». Ну, То есть полная такая вот картина, такой вот утопии, да, Томаса Компанелла. А вот, ну и кроме всего прочего, подчеркивается постоянно, что женщина, она не только мать, да, но она, в общем-то, активная строительство коммунизма, коммунизма, и она активная защитница коммунизма, потому что мы видим, что здесь тоже говорится о том, что женщины способна, как, в с винтовкой в руках, защищать Советскую Республику и строить коммунизм. Но, однако, вот интересно, что это было э, в 21-м году, вот этот манифест был издан когда вот делегатам, делегаткам конференции, второй конференции коммунистов в Москве показывали вот эту благостную картину. И буквально через несколько месяцев в Положье наступил голод, и Международный женский секретариат призывали помогать голодающим по Ложи, в том числе и женщинам, умирающим от голода детям. И была такая практика, когда в общем -то, семьи коммунистов на Западе стимулировали к тому, чтобы усыновлять детей-сирот, чьи родители умерли от голода в Павловске. И были, собственно, вот в отчетах, это интересно, это видно, например, шведы этим отчитывались, что они создали семейный детский дом и взяли несколько десятков детей из, из, из российских вот этих вот семей с Павловске, усыновили. Немцы тоже брали. То есть это вот совершенно неисследованная абсолютно тоже история взаимоотношений коммунистов разных стран. Но кроме того вставал вопрос о том, что, в общем как бы многие эмансипационный проект который предлагали коммунисты, ну по крайней мере на Западе, он во многом все-таки повторял программу соответствующую феминистов и социал-демократов, вот. И влияние социал-демократов по-прежнему в женском движении рабочем оно было достаточно велико. Следовательно, нужно было как-то от этого отмежеваться. И поэтому мы знаем, что Коминтерн делал очень большую, большую работу для того, чтобы подорвать влияние социнтерна. И вот в частности по этому поводу э, говорила в одном из своих докладов на третьем конгрессе Коминтерна у Клары Цеткин, что второй интернационал сделал чрезвычайно мало для освобождения работниц и крестьян. Еще задолго до его краха в нем уже преобладали оппортунистические элементы. А теперь, когда второй интернационал стал желтым простым придатком политической легенды, он стремится подачками, обманом приковать работниц к империализма. А вот, э, то есть таким образом, ну вот, собственно, полная дискредитация и это очень четко прослеживается каждый раз, когда они выступают э, в отношении, э, собственно, феминисток как э, своих предшественниц. Это не признается совершенно, хотя лозунги очень часто совпадают. Но <кл> Как говорил вчера Шубин Александр, проблема у левых заключается еще и в том, что они не только отмежевываются там от буржуазных партий, они и между собой постоянно как бы тоже размежевываются. Вот. И это была серьезная проблема и коминтерна, и международного женского секретариата, потому что, ну, вы знаете, что когда создавалось коммунистическое движение, коммунистическим партиям создающимся, предлагалось размежеваться со социал-демократами. Вот, точно так же предполагалось размежеваться и э, женщинам-социал-демократкам, которые приходили в коммунистические партии, которые должны были заниматься этой работой среди женщин. Но вот э, нужно отметить, что по, по материалам Международного женского секретариата это видно, женщины были значительно менее склонны рвать эти связи, потому что, вероятно, вот, как бы вот эта общая идея сестринства и общая идея работы она была для них ну, в общем -то, как бы достаточно видна и понятна. И кроме того, они совершенно четко понимали, что если они это сделают, то это серьезно ослабит их работу, потому что коммунистические партии были очень слабыми. Вот. И без поддержки анархистов, синдикалистов, там, христианских социалистов реализовать вот эти вот масштабные задачи по организации массовых демонстраций, женских, там, забастовок каких-то, было совершенно невозможно. Вот. С другой стороны, с точки зрения соотношения гендера и класса, была серьезная проблема в международном женском движении и в международном женском секретариате, который, мне кажется, в конце концов и похоронил весь этот проект эмансипационный, международный, коммунистический, послереволюционный, в том, что мужчины, в общем-то, были наполнены патриархальными предрассудками, вот я говорю, что мы сейчас работаем, например, с мужскими профсоюзами в Конфедерации труда России, и они такие тоже очень консервативны в этом плане. Вот. То есть таким образом получается, что, наверное, в рабочем движении, ну, возможно, это э, характерная тогда была, была черта и до сих пор остается, и э, они воспринимали э, вот эти формирующиеся национальные партии. Далеко не все воспринимали положительно вот эту идею работы среди женщин, создания специальных женских отделов внутри партий, издание, издание печатных органов работницы и так далее, коммунистка. Вот. И здесь мы видим, что цитаты, о из выступления Марта Бего, делегатки от Франции, где она как раз жалуется на такое отношение. Вот. Ну и кроме всего прочего, вот эта идея, она шла сверху, то есть она насаждалась на эти национальные партии, но она встречала сопротивление, о чем говорит, например, вот эта цитата из резолюции Четвертого Всемирного Конгресса КПТР, что Четвертый Всемирный Конгресс вынужден, к сожалению, констатировать, что некоторые секции не исполнили, не, не исполнили лишь частично свой долг планомерно содействовать коммунистической работе среди женщин. Они до сих пор не провели мероприятия для организации коммунистов в партии или не создали партийных органов, необходимых для работы среди женщин. Вот. И это э, было, в общем-то, повсеместно Во Франции, в, в Польше, в Соединенных Штатах, во многих других партиях, в Великобритании мужчины категорически сопротивлялись э, организации вот такой работы. Но и э, в результате, я заканчиваю уже, а в результате, в общем, как бы возникала такая парадоксальная достаточно ситуация. То есть, с одной стороны, женщины нужны были коммунистическому движению, женские массы. А с другой стороны, это была как бы вот запасная армия пролетариата. А с другой стороны, призрак феминизма рел и заставлял очень серьезно опасаться того, что вот этот международный женский сопротив идет куда-нибудь не туда. Вот. Поэтому коммунистки и Клара Цеткин, и Тай, которая тоже была значит, как бы лидером международного женского секретариата, они постоянно подчеркивали, что международный женский секретариат – это не самостоятельная организация. Это вот просто значит, соответствующая секция, которая работает под руководством третьего интернационала. Но из вот, и широко известна цитата Цеткин, где она на втором контексте, нет, на третьем конгрессе комментарно она в обиде там заявила, что мы не обезьяны, неплохие подражательницы, мы ваши товарищи. То есть это был вот ответ на, на все вот эти э, как бы замечания, недоверие и так далее, и так далее. А, но э, все равно, так или иначе, вот какое-то время, до 24 года, международный женский секретариат пользовался достаточно большой самостоятельностью. По той простой причине, что поскольку он работал в Европе во многом и на Востоке тоже то он не мог находиться только в Москве. Поэтому, начиная с 2021 года, было создано Западноевропейское бюро, которое находилось в Берлине. И оно было ну, достаточно далеко от Москвы, и в силу этого ну, в определенной степени автономным, возглавлял Гертер Штурм. В Москве находилось Восточное бюро Коментерна, которым руководил Варсеник Каспарова. А вот, которая э, занималась работой среди женщин Востока и Дальнего Востока. Это была тоже специфическая работа, которая э, в силу того, что она велась ну, в совсем других условиях, э, и, как бы исторических, прям, скажем, социально-экономических, где женщины находились в других условиях, она тоже э, в общем -то, должна была иметь какую-то определенную самостоятельность, потому что она тоже не совсем вписывалась вот, э, в этот общий тренд. И поэтому пока вот шла э, вот эта волна э, мировой революции, ну то есть вера в мировую революцию, то э, Международный женский секретариат, и вот этот эмансипационный проект, он пользовался, пользовался ну, определенной автономией. Ну вот здесь как раз э, цитата из, та, из письма Тарновской, которая позволяет говорить о том, что действительно очень часто работниц Международного женского секретариата обвиняли в феминизме. Вот. Но все закончилось, к сожалению, в четвертом году, когда начался на Западе экономический рост, кроме всего прочего, я тут еще не отметила, что в победили авторитарные режимы во многих странах, то есть революционный процесс закончился, в Италии значит, пришел к власти Муссолини, в Болгарии там был установлен, была установлена монархическая диктатура и так далее, и так далее, вот. И в результате ну, это приводит к тому, что коммунистическое движение международное идет на спад. И все уже прекрасно понимают, что мировая революция в ближайшее будущем вряд ли произойдет. Вот. Коммунистические партии начинают терять членов, в том числе начинают терять и членов женского пола. Вот. И э, в результате э, ну, э, у коммунистов начинают нарастать, во многом под, э, в при поддержке Коминтерна, начинают нарастать такие сепаратист сепаратистские изоляционистские настроения, в результате чего происходит отказ от идеи единого фронта. И в результате, собственно, все склопывается, и в результате вот уже женщины не рассматриваются как такой вот ресурс, необходимый, немедленный для мировой революции, потому что мировая революция совершенно определенно не произойдет. В результате чего в 2024 году исполком Коминтерна голосует за возвращение вот, Западного бюро МЖС в Москву. Вот, должно быть покончено социал-демократической традицией, по которой работа среди женщин является, как бы делом женщин является заботой партии. Ну, то есть фактически все берется под, под, под партийный контроль, и вся автономия теряется. После этого постепенно международный женский секретариат и самостоятельное женское движение в рамках Коминтерна приходят в упадок, в 30-м году закрывается, когда на женоделы. То есть таким образом мы можем говорить о том, что вот этот радикальный проект женской эмансипации на мировом уровне, он э, в общем-то коминтерна комин не удался, он не состоялся. Состоялся вот наш социалистический проект в рамках национального, но как бы не, не в рамках международного, хотя потом, когда после Второй мировой войны появился социалистический лагерь, там уже это была другая история. Но вот на этом я закончу.